Всем привет, в этом видео покажу вам самый интересный момент из прохода спецоперации Припить на уровне сложности профи. Кстати, прошел из-за штурма и из за медика, даже такую гаечку золотую получил. Расскажу я о наградах, но об этом через секунду. Знаешь, какая штука самая огромная и брутальная? Конечно, корабль. Мидвый носом вверх с в башню. Богатыри у дядьки Черномора меньше, чем стволов на Авроре. На крейсере Москва можно уместить полторы тысячи своих друзей и даже тещу. При этом ни разу не встретишь ее за целый год. Ты представляешь, какая мощь тебя ждет? По ссылке в описании новичков ждет премиальный крейсер Олбани и 2 миллиона серебра в подарок. Итак, начать хотел бы с небольшого сравнения, сейчас посмотрим первую ловушку, которая поджидает вас прямо в спортзале. Да, это первые опасные дроны, и как долго их сливают обычные игроки. Казалось бы, все очень быстро, но теперь смотрим, как это делает в слаженной команде, причем на провке. Блин, они даже вылететь не успевают, как это все быстро делается. Крыша для многих и правда стала тем местом, где обычно все и заканчивается. Сам я еще недельку назад, при первых попытках пройти эту спецуху, сливался именно здесь. Но вчера мне удалось все-таки сбить этот винтокрыл. И опять же говорю, просто попав в слаженную команду, вообще никаких проблем с этой крышей даже не возникло. Блев. Правая. Я зал дал. Разумеется, без труда пробираемся через комнату с турелями и уже попадаем к седам, которых режем, как будто это легкое. почему сегодня два вышло? Ничего, ничего. Сидём, дымы. Режем. Видишь, вот сейчас вот прямо вообще идеально. Далее уже после контрольной точки Минуя радиоактивное болото Продвигаемся дальше Как раз к месту нахождения той самой сферы За которую гаечку золотую-то и дают Забираю И погнали дальше уже на самый верх Бигде Че подобрать еще стреляет. Слеп покидай, ладно. Переход, Нет. Достреливаем. Лесом быть привет. три. Граники, готовы? Да. Раз. На счет Раз, два, два, три. три зарядили. Раз, два, три. Перезарядили. Раз, два, три. Давай, готов. Отлично. Слепо. Не забывайте про слепы, слепы это ваш друг. Да, впереди нас ждут награды и те самые коробочки за прохождение Припяти на уровне сложности профи. А так как прошел, я два раза покажу вам обе награды, ну и конечно достижения. И кстати о них, вот такая нашивка дается за проход без смертей. Как это парнем удается, можете глянуть, пройдя по ссылке в описании, там будет полный проход за медика. Ну это уже мои нашивочки, получила я которые буквально вчера. То самое секретное достижение в виде золотой гаечки Вспомнили тот момент, когда я пробивался и активировал сферу Далее, разумеется, нашивка за проход Припяти именно за штурмовика Все-таки печенек радиации мне пригодился Сразу же обращаем внимание на награды в виде варбаксов и опыта Это 37 тысяч варбаксов за проход на счастливых часах, грубо говоря Теперь нашивка за медика И пошли коробочки с наградами Да, в одной из которых лежал скине с радиация на ДП-12, которого у меня нет. Наверное, надо будет его выбить. Ну а лайк, я думаю, ты уже точно поставил. А прямо сейчас конкурс на 5 доступов к абсолютной власти. Для участия нужно обязательно подписаться на канал Зверус, также быть подписанным на мой канал, ну и конечно комментарий под этим видео оставить. Да, канал Зверус ТВ Ласплей ориентирован только на стримы различных игр и последнее время это Warface. Обычные игры проходятся на сложности хардкор. Кстати, гляньте, стримит ли он сейчас? Если что, привет от меня передавайте. И да, чуть не забыл итоги прошлого конкурса на 10 пин-кодов я еще вчера опубликовал на втором канале. С Ссылочку в описании оставил. Вот теперь точно все. Пока-пока.